Друзья, здравствуйте, меня зовут Сергей Фомин, я являюсь партнером компании JMMG, прохожу обучение по системе в команде SmartMan. Вы знаете, судьба свела меня, я счастлив, прям благодарен судьбе, что она свела меня с таким человеком, как Елена Туманова. Это действительно человек, тренер, бизнес-тренер, не просто теоретик, практик. Все, что она умеет, она пользуется этим сама, передает это все навыки своим партнерам, нам, ученикам. И мы за это ей очень благодарны. Это уникальный человек, у которого стоит учиться. У нее очень много обучающих роликов. Елена одна из создателей системы обучения SmartMe. И все партнеры, в том числе я, в первую очередь, наверное, я. Я очень благодарен ей за все. Чему она нас учится? Она всегда придет на помощь. Всегда поможет, объяснить, если что-то непонятно. Спасибо большое побольше таких трениров, тогда в бизнесе не будет ни у кого проблем а система обучения smart money это просто это действительно это это что-то это ну, единственное сейчас вот в снг обучение которое действительно работает на сто процентов и создатель основатель этой системы елена Николай Котин. Они уверен на 100% в этом в результате. И поэтому за обучение берется плата только после вашего результата. Еще раз большое спасибо основателям системы Smart Money Николаю Котину и моему тренеру, моему спонсору, моему куратору и просто отличного человека. Елене туманов. Удачи, добра и благополучия!